Ничто не забыт, ничто не забыто Я у себя дома, я молод! Я свободен, кровь наших дедов Была не зря пролита. Слава героям! За нашу великую родину Никто не забыт, ничто не забыто Я у себя дома, я молод! Я свободен, кровь наших дедов Была не зря пролита Слава героям! великую родину нас проверяет небо испытывая веру насколько мы слабы слепы и ведомы важнее всего карьера и через все барьеры мы стали забывать о том что мы дали слово не повторять ошибок помните чтить память как наш народ совершил этот великий подвиг ентроз наших дедов была не зря пролита слава героям за нашу великую родину это сталина Друга, дорога на Берлин Герои города Россия матушка Как воздух и вода Я патриот своей страны И так будет всегда Им не сломить наш дух Как бы они ни старались Предателей все больше Но свои-то остались Кто знает историю и Прошлое. Это не сложно, но просто они не пытались Все эти неонацисты, отморозки, панки Ультраправые радикальные скинхеды И пусть по ним зал залпы, уже танков Но самый главный праздник всегда будет день победы